На Форме, да? Она кушает. Злата, ты наелась? Наелась, Злата. Винтяне мы остановили себе отели. Отель хороший. Чуть дороже, чем мы рассчитывали, но хороший. Привет. Доброе утро. Как хорошо, да? Волосе, да, хорошо. Ходи. Ходи, машина поехала, и детям нравится. Вот тут с утра вышли из отеля пораньше и поедем в консульство. Это наш транспорт. Тук -тук. Есть тузеньки, а есть поширше. Вот как раз мы выбрали поширше, туда можно закатить, прям коляску поставить. Дети, дети, мы Дети, дети, мы здесь. Пожала. Легко Тайское консульство во Вентяне встретило нас традиционно огромной очередью желающих получить визу в страну улыбок. В этом видео я не буду перечислять список документов, процедуру согласования и подачи, так как все очень индивидуально и в вашем случае будет зависеть от типа визы, которую вы будете получать, а также действующих на момент получения правил. Но есть один совет. Если вы один или у вас пара человек, то проще будет съездить за визой через так называемую визаранг-компанию, которая полностью организует вашу поездку и подготовит документы. От вас потребуется только лишь присутствие при получении паспорта с визой. Если посчитать все расходы по поездке, то становится очевидно, что услуги виза компании в принципе недороги. Самостоятельно ехать за визой, на мой взгляд, для бюджета выгодно только если вы едете большой семьей. Практический совет. Чтобы подойти к окошку с документами, необходимо взять номер. И за номерками выстраивается огромная очередь, особенно когда приезжает много организованных виза групп Время выдачи номеров ограничено и надо успеть. Так вот, к столику с номерками есть отдельный подход сбоку, без очереди, вроде фастленд для привилегированных посетителей. Но в любом случае туда же за номерком можно подойти и с маленькими детьми. Это избавит вас от стояния в длинной очереди. Ну а в дальнейшем детей уже можно отпустить, побегать на небольшой зеленой площадке, которая находится также внутри на территории консульства. Тяжелая, она тяжелая, конечно. Ой, ой, ой, какая. Все, детки у нас поспали, собираемся выходить. Он собирается папа, собирается. Поедем Яне поищем где-нибудь лекарства. Она, Яночка, покажи, пожалуйста. Да, у нас упала и вот порезалась. Сильно. Вот. Упала, жайка моя. Упала вот такой блин на угол. Пойдем поищем, где в Лаосе есть каким -нибудь, нибудь медицина. Элементарная. аптечка птичка первой помощи. Коляска везде ходит. У нас коляска ходит для двойни, но проходит по стандартам в лифте специально подбирали такую сантиметр сантиметр но входит во все входные двери ворончики реверсайд остановились здесь очень много отелей ресторанов и есть один очень хороший да, мини март Едой тут фактически нет, а вот этот э, минимар, он еще и с тайской едой. В нем хоть что-то можно съесть, потому что в остальных просто вот, кроме чипсов и пива больше ничего совершенно нет. Так вот нас туда в этот э, мини отправили посмотреть там пластырь, вот ранку заклеить. 200 бат. Ну, это уже не микаян, да? Это уже что-то вещь что на местном языке все полностью. Написано. Ну все равно. То же самое, да, 230 плюс-минус бат. Все хорошо, хорошо. Молодец, Яна, молодец. Первая боевая рана. Милочки. Все, молодец. Склеила себя. Оставшуюся часть дня мы решили погулять по городу. И подробно о том, где можно погулять с детьми во Винтияне в ожидании визы, я расскажу в одном из следующих выпусков. По пути нам встретился обменник при банке, вроде бы с адекватными курсами. Также мы нашли аптеку, которая оказалась совершенно недалеко от отеля. Пара слов о районе, где мы остановились. Если взглянуть на карту отелей Booking.com, то по обилию он их явно выделяется районный Риверсайд. Консульство находится в другой части города. И можно было бы остановиться там, но около консульства нет ничего. То есть совсем ничего, где можно было бы погулять, просто выйдя за порог отеля. Поэтому наш выбор был все же в пользу Риверсайда. Риверсайд это некий такой туристический район во Авентяне. А это значит обилие магазинчиков, кафешек, уличной еды, обменников, аренды велосипедов и прочих полезностей для гостей города. Некоторые заведения ожидаемо используют советскую тематику оформления. Например, это кафе «Спутник». Да и в общем везде бросается в глаза советская атрибутика, как эти коммунистические флаги и лозунги на здании редакции местной газеты. В этой части город по внешнему виду совсем не похож на столицу. У него вид небольшого провинциального городка. Низкие здания, местами узкие улицы. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в центре есть несколько широких проспектов. Вдоволь гулявшись, мы зашли в ресторанчик рядом с нашим отелем. И здесь я отвлекусь от нашего повествования и расскажу, чем наши девочки питались во время поездки. Конечно же, мы захватили с собой из Таиланда небольшой стратегический запас детской дорожной еды. Фруктово-овощные пюре прекрасно нас выручали в течение всей поездки. К тому же девочки уже привыкли кушать из этих тюбиков без всяких мучений с кормлением из ложечки. Также я специально взял в поездку кофейную термокружку из Старбакса. В нее мы набирали кипяток в 7-11 и Минимартах или в помещении для завтраков в нашем отеле. Этим кипятком мы разводили русские кашки, которые незадолго до поездки нам прислали из России. мини Минимарт с тайскими и не только продуктами вы уже видели. В нем нашлись привычные нам йогурты. Также вполне нормальный способ подкрепиться в пути разнообразить меню из привезенных пюрешек. На завтраке в отеле очень подошла на их вкус рисовая то ли жидкая каша, то ли густой суп. Ну и, само собой, жареный рис Као -пак. Кухни Лаоса и Таиланда очень похожи, а зачастую даже идентичны, в том числе и в названии блюд. Впрочем, также похожи и культуру этих двух народов. Сам там Као нам Намток Му. Нет смысла выяснять, чьей кухни эти блюда – лаосской или тайской, так же, как бессмысленно спорить, чей борщ – русский или украинский. Я не просто так провел такую параллель. Русские и украинские народы имеют много общего, так же, как имеют много общего друг с другом лаосцы и тайцы. У них одни корни – общие предки, культура, традиции, национальная кухня, язык. К слову, наши скромные познания в тайском вполне пригодились в Лаосе. Хоть в языках и есть некоторые различия, но общего там гораздо больше. Нас везде понимали. Оно и не мудрено, происхождение двух языков тоже общее. Что ж тут говорить о кухнях. Но вернемся к нашему ужину. В авентианских ресторанах, расположенных в туристическом районе, счет вам принесут в трех валютах. В местной, в батах и в долларах. Удобно. И, кстати, недорого. Объелись. И мы, и дети И говорится, люблю повеселиться Особенно пожрать, особенно пожрать. И пожрать. И Соотечественный какой-то Такой маленький Перед сном мы решили прогуляться на набережной реки Меконг. За нами вон несколько фонариков, это уже Таиланд. Набережная красивая, широкая, чистая, новая, благоустроенная. Вот, черт побери, плохо освещенная. Зато здесь есть большой рынок, можно купить много всякой всячины по 100 бат, можно гулять с детьми, можно гулять без детей. Детки сейчас уснут, я надеюсь, и мы отдохнем. Ням-ням, ты уже ела ням-ням. У тебя весь рот в ням-ням. Еще полчасика погуляем по набережной, благо она длинная, пока туда сходил, пока обратно вернулся, уже и полчаса прошло. Детки устали, мы тоже. Народу очень много на набережной. Такое впечатление, что все местные жители человек 500? все 500 человек каждый вечер собираются на набережные ходят туда-сюда смотрят друг на друга вот они женихи сидят на гитаре а вот невесты рядом как в школе в пятом классе Отдельно мальчики, отдельно девочки, все одинаково серо одеты. никто не накрашен. Я, наверное, знаю секрет. Когда ты была в пятом классе, в России был коммунизм. Как маловольцы ну, сейчас? Я отваливался, конечно, к этому времени. Но, тем не менее, культура и традиции, особенно в Сибири, сохранялись еще долго. Я не знаю, по-моему, у меня вообще в Магадане, когда... Союз отвалился, мы еще в следующий год ходили в <смех> автоматически. Верной дорогой идете, товарищи. Мясо острое, но очень хочется. Она его облизала все сначала, весь перец, соль съела, а теперь жует. Кашики кололись, но продолжали жрать кактус.